слишком Давай 2 ко мне не прийти? у вас банан один дай банан у вас уверен? думаю да, я слышал его с да